всем привет с вами Елена Вивас и сегодня я продолжаю вас знакомить с моей Аргентиной и тему сегодняшней, сегодняшнего видео мне подсказали вы а я очень люблю хейтеров не только для того чтобы смотреть их психологические портреты но и всегда есть прекрасные темы а, для моих новых видео а после того, как я рассказала о своем переезде в Аргентину в различных социальных сетях, я получила столько соболезнований по поводу этого моего шага, как я могла в страну третьего мира. Люди меня сочувствуют, соболезнования. Поэтому сегодня я вас решила познакомить с моей Аргентиной и с моим Буэнос-Айресом. А начинаю от подъезда моего дома в Палермо, где я и поселилась. И это не просто Палермо, на мой вкус, это одна из самых красивых улочек в Буэнос-Айресе. Идемте прогуляемся и посмотрим, как живут люди в третьей, в от... в третьей стране мира, да, в отсталой стране. Ну, я не знаю, кому там еще что в голову придет. Я просто хочу вас познакомить с моей Аргентиной. Идемте. Качество жизни в любом большом городе, прежде всего, определяется наличием парков. И Палермо мы, прежде всего, для своей жизни в Буэнос-Айресе выбрали потому, что здесь много парков. И вот данный парк, где мы сейчас находимся, это эко он называется, вот видите, здесь буква «С» сзади, как бы символ этого парка, это бывший зоопарк. И он находится буквально всего в 400 метрах от нашего дома и тут же вот абсолютно через дорогу еще один парк ботанический парк поэтому каждое утро я начинаю с того что иду поздороваться со своими марами павлинами другими животными которые обитают в этом экопарке или просто прогуляюсь по ботаническому парку идемте тоже прогуляемся В Буэнос-Айресе невероятное количество вековых фикусов, и вообще, как бы, фикус – это одно из самых часто встречаемых деревьев на территории буэнос айрес Кстати, всего на территории города произрастает порядка 420 типов деревьев. Посмотрите, какой корень мощный у этого дерева. Палермо это район, где расположены посольства очень многих стран мира, а сейчас вот у меня за спиной здесь видно посольство Кореи и немножко прогуляемся дальше по улице Либертадор, где расположены посольства моей любимой Испании, Италии и других стран мира. Сейчас мы с вами прогуляемся по Пуэрто-Мадеро, который является самым дорогим районом Буэнос-Айреса. Ну и примерно с 90-х годов прошлого века именно Пуэрто-Мадеро стал символом Буэнос-Айреса. Очень люблю здесь гулять и вам советую. Вот мы и побродили по Буэнос-Айресу, прогулялись по Палермо, по улице Флорида, которую я так люблю, со всеми ее красивыми магазинчиками, а по моему любимому району Куэрто-Мадеро, и здесь вот в пуэрто мадеро мы а, забрели в ресторанчик вот такой вот симпатичный а, и решили здесь пообедать. Правда, время позднее, поэтому людей мало, потому что уже время обеда закончилось, время ужина еще не началось. Вот, ну, поскольку мы гуляли, проголодались и решили, вот, выбрали ресторан, где такой фьюжн аргентинско-итальянской кухни. Поэтому я со своим любимым оперольчиком. А вот, и будем сейчас есть местные вкусняшки. Приезжайте, пообедаем вместе. Ну, вот мне и принесли. Знаменитую аргентинскую говядину И на второе я заказала еще и лазанью Тоже с говядиной Я же в Аргентине